Тиски синусные, тип 3350, являются высокоточной оснасткой, идеально предназначены для точных измерений и проверок, линейного резания для обработки на шлифовальных, электроэрозионных и прочих станках. Тиски имеют широкую линейку по размерам, шириной губок от 50 до 125 мм, изготовлены из высококачественной лидированной стали, что гарантирует их долговечность и высокую точность. Неподвижная губка выполнена едино с корпусом тисков. На ней предусмотрена возможность закрепления бокового упора. Подвижная губка имеет горизонтальную и вертикальную проточки для закрепления круглых заготовок. Ее перемещение возможно от максимального раскрытия до полного смыкания, что позволяет закрепить любую деталь из этого диапазона размеров. Отклонение параллельности корпуса к основанию не более тысячных на 100 мм. Отклонение перпендикулярности передней поверхности неподвижной и подвижных губок к поверхности основания также не более пяти Максимальный рабочий угол подъема 45 градусов, но фактически тиски можно наклонить до 65 градусов. Для выставления необходимого угла нужно выбрать соответствующий мерный блок из набора. Его величина определяется по формуле синуса угла. Расстояние между двумя валиками есть размер синусной линейки этот параметр известен из паспорта. Преобразовав формулу, получим нужный вид. Значение синуса угла берется из таблицы. Воспользовавшись справочником инструментальщика по техническим измерениям, автора Махоня, эта работа значительно упростится. Подобрав блок, ослабляем фиксирующие винты, поднимаем корпус тисков и подкладываем мерный блок под валик. После этого винты затягиваем. Устанавливаем заготовку, вращением рукоятки, подводим подвижную губку и осуществляем зажим с необходимым усилием. Простота конструкции, удобство в работе и высокая точность делают это вспомогательное оборудование незаменимым и полезным в работе.